Наш добрый лес. Книга из серии «Картинки-липучки». С забавными фигурками-липучками так весело играть. Расаживая животных на страничках, ты подберешь для них лакомство, отыщешь для каждого домик и придумаешь много интересных историй. А еще лесные жители дадут себя погладить, ведь на фигурках есть необычные ставки. В книжке есть музыкальный модуль.